Соответственно, город Санкт-Петербург, машинка, пешеходная зона, соответственно, номер. А дайте нам, пожалуйста, интервью, с каких пор на России один. Служебный автомобиль стоит на зебре. нарушая нарушаю правила дорожного движения. Наверное, разрешено, да? Почему, ну, а почему правила дорожного движения? Стоите, нарушаете правила дорожного движения? А? Вы припаркуйтесь по правилам дорожного движения. Куда а пойти? то, видите ли, все остальным нельзя нарушать, а вам можно. Смотри, едет не пристегнутый. Вот так вот, номер ЕС-228-РЦ-178. Можно поинтересоваться что по тротуару Где обозначается тротуар? как у нас Обозначение где? А как у нас Как он получается? Знаки стоят? Как у нас расскажите. Ну я понял, как у нас обозначается Пешеходная дорожка там Пешеходная зона это немножко другое. не нет Очень хочется объезжать собрался. Мы работаем. Спасибо. Газель сервис нас поддерживает. Еще другой Девушка аккуратно вас сейчас задавит. Я снимал, Ну, mm -hmm. я со стороны все время пишу. Нет, эти вперед уходить должны. Да Здрасте. Скажите, пожалуйста, на тротуаре что вам нужно на автомобиле? А да, здесь нет проезда, что ли? Тротуар. А где пешеходам ходить безопасно без автомобиля Проезд вот слева от вас. А так, Краснопутиловская. Да. Куда? А куда? куда вам надо? В тот дом. В какой? Вот в этот? Ну, за него надо. Так вот, сзади проезд. А там еще один есть за светофором. Ну, еще явно не по тротуару, правда? Еще Почему по проезжей части это было не проехать? Вон Краснопутиловская улица. Две полосы в каждую сторону. А это что, здесь проехать нельзя? Ну, это тротуар, Конечно нельзя, это тротуар. Что, и машинам проехать нельзя? Да? У нас по тротуару, в принципе, машинам запрещено ездить. Так, в тех же самых правилах дорожного не написано. Там тоже тротуар. Там, Там дворов... дворовая территория. С а 27 января 2021 а года у нас уже теперь, слава Богу, есть такое определение. А что везде, дворовая, в каждом это? дворе знак жилая зоны не тыкать. А это не дворовая? Это не дворовая, это тротуар. То, что выходит О. к улице, то дворовой зоной не является. Вот улица Краснопутиловская за моей спиной, слева а от вот вас. Это... Что это дворовой проезд, въезд вот во это? двор, конечно. Ну, а во, вот проехали? этот вот въезд во двор, он пересекает тротуар перпендикулярно. Потому что вдоль тротуара можно двигаться только для обслуживания коммерческих предприятий. Пункт 9.9 правил дорожного движения. Ой. здравствуйте вы сейчас двигаетесь по тротуару ну по правилам дорожного движения пункту правил 99 нельзя какой товар доставка ну по двору пожалуйста проезжайте то мешает нельзя Здравствуйте, помогите, оперативного пежурного службы 0-2, Сержант полиции, как положено, чем могу помочь вам? Здравствуйте, можно, пожалуйста, вас сотрудников ГИБДД по адресу улицы Краснопутиловская, дом сорок пять. Я вижу, Но сейчас нужны сотрудники ГИБДД, не участковый. А ГИБДД а, потому что меня сейчас прямо на тротуаре у 45-го дома сбил авто, автомобилист. И на скорости порядка 60-80 км в час пытался меня скинуть на проезжую часть. И переехать меня умышленно. То есть меня сейчас пытались убить. Вам сейчас сотрудники ГИБД нужны или Сотрудники ГИВДД. На меня наехал автомобиль, положил на капот, после чего выехал на проезжую часть тротуара и пытался на скорости порядка 60 км в час по ощущениям скинуть меня на проезжей он очень сильно вилял, резко тормозил, пытался скинуть и не останавливался около метров, прогресс, провез меня около 100 метров вдоль 55 дома вот. на перекрестке у меня получилось спрыгнуть. водитель с места ДТП скрылся На данный момент нет. Если мне очень плохо станет, я обращусь непосредственно в карматологическое отделение. Сейчас у меня очень сильно испачкана надежды. А, мини Купер. Роман, 887. ОМ, 198. До свидания Здравствуйте, а вам газон не мешает? Снег не в Газон Под снегом газон И стоите вы сейчас припаркованы на газоне У нас разрешена стоянка Стоянка разрешена на газоне? Нет. Ну а что вы здесь делаете? Вот пожалуйста проезжая часть Двор Места много не парковаться ни на тротуаре, ни на газоне журнал сворачиваешь трубкой Я компанию спасибо, ребята, на самом деле. За да что? нет за что. это а, да. Да. Да. Да. Вам спасибо, вам что, спасибо, что... Вам это спасибо, так, что, что не положили. Стоит. А то у нас одного уже сегодня положили. Весь дом капот и то проезжей части Это да. вам спасибо, да. что осознали ну, и убрали. Чтобы стоит, вы как проезжие. Если вот так вот моргой не ткнуть, то я и еду. Спасибо. спасибо вам большое. Это, О, тр... Это тротуар. Будьте добры, во двор и проезжую часть. Ага. Спасибо вам большое. <связь> Серьезно? Что это, что, что это вообще было? Аккуратно. Аккуратно У нас тротуар отделяется в прежущей части Правильно? Да. Вы не будете говорить например, как я буду? Да. Ну, тогда три рубля тоже подготовьте Хорошо, и идите Ну, потому что это тротуар да, Просто банально везде. Но если у вас пользуется определение Вот вы встали туда бы, к примеру, слова ничего не сказали бы. Вы встали бы в этой части Спасибо, большое. Просто опять же, безопасность вашего ребенка Ай, что говорите? Сто процентов, да? А пункт 99 нет, по правилу дорожного движения вас не интересует, да? В общем, короче, время уже 8 часов вечера. Освободили тротуар, где магазин Колесо, соответственно, и частично мы освободили тротуар коломярский дом 30. Там две машины у нас стоят, они у нас зафиксированы и будут отправлены онлайн в ГИБДД для оформления штрафа.